Давайте поговорим о вашем плане, вот план действий на ближайший год-два-три. Мы приехали в Москву и стали искать варианты, собственно, как, как получить разрешение на работу. Окей. В общем, зарплата может быть очень хорошей. Для Отлично. российских врачей приличной, я прям это заявляю. Ну, ваша очень классная история, то есть это можно делать не только медикам, по идее. Как В фильмах я врач пропустите, вы уже можете ну, В общем, да. да. да. Ребята, вы уже знаете, как устроена здесь система медицинского образования в Португалии? Есть ли отличия между Португалией и Россией в этом плане? И важно это вообще тем, кто уже там закончил и едет сюда работать. В общем, примерно суть та же самая. Университет 6 лет. Да. Здесь называется Миштраду Интеграду и получаешь звание врача после этого, так же, как у нас. Да. После этого основной этап – это вступление в орден врачей. Для местных выпускников он происходит автоматически. Да. После этого ты имеешь свой номер, седлу профессионал, так называемый, да. с которым уже соответственно ты можешь заключить контракт с клиникой и так далее тому подобное. По потом. сути это лицензия, можешь выписать да. рецепты только если ты вступил в армию, врачей имеешь эту седлу профессионал. Так Окей. Вот второй этап, если человек претендует на, соответственно, специальность в медицине, а, разумеется, большинство претендует нужно поступать в интернатуру, которая здесь состоит из двух этапов. Первый этап это анукумум, общий год так называемый, ротация по пяти отделениям в течение одного года. Дальше после этого начинается как бы специалитет, когда ты уже распределяешься в другую обычно клинику, уже в профильное отделение. То есть если хочешь стать хирургом, идешь по хирургии. И, соответственно, там уже добавляются дежурства у тебя по специальности, не просто в приемном отделении, как это обычно на первом году. У тебя добавляется твоя специальность, то есть ты ходишь на операции, там у тебя есть определенный план, по которому ты должен готовиться, то есть количество операций, которые ты должен проассистировать, в которых ты должен mm -hmm. участвовать уже непосредственно хирургом и так далее, так далее, так далее, так далее. Фактически работать врачом можно уже после анакумума. То есть этот путь, ага. он дает возможность практиковать самостоятельно, но практиковать только в качестве э, врача приемного отделения в госпитале. Это что-то похоже на терапевта или нет нашего? А -а -а. Ну, наподобие. У нас, я не уверена, что есть вообще такого рода врачи. Да? То есть это врач, который сидит в урженции, то, что здесь называется урженция, да, в помощи обучении, скорой говоря. помощи, да. он э, проводит первичный Осмотр принимает больного, и дальше, если, соответственно, нужно отправить к специалисту, то отправит специалист. Если uh -huh. он может оказать базовую помощь, какую-то он ее оказывает и отправляет пациента домой, ну, либо, соответственно, решает вопрос о госпитализации. А наши ребята, которые, ну, вот, например, вы закончили университет, закончили ординатуру, интернатуру, приехали сюда, вы, вы, вы как можете провести эквиваленцию с каким уровнем. У нас орнатура – это два года, и это, ну, понятно, что это сильно отличается от 4-5-6 лет, которые они здесь обучаются, особенно хирургии. хирургии требуют вообще много лет обучения. А, суммарно мы подтвердили дипломы, то есть мы стали, приравнялись к местным выпускникам университета. Как это? Это эквиваленция или это… Есть два пути. Это да. рекомендаементу, то есть просто подтверждение да. и эквиваленция. Давайте поговорим о вашем плане. Вот План действий на ближайший год-два-три для того, чтобы начать работать медиком здесь. Начали мы с того, что сделали подтверждение диплома. Здесь есть два варианта подтверждения диплома. Это эквиваленция, которая делается через университет. Она сложнее для врачей, она не обязательно. Но если есть желание выучить язык, пройти некоторые дисциплины, недостающие в местном университете, познакомиться с студентами с местными, то можно, можно выбрать этот вариант. Есть вариант более простой, которым воспользовались мы. Это так называемая реку Признание, да? Да, признание угу. диплома. Согласно Болотскому соглашению наша как бы, специальность, да, лечебное тело, врач, который получаем из университета, она равна местной специальности врача. Угу. И достаточно прислать диплом, переведенный на английский или на португальский язык, справку о среднем вале, еще некоторые документы, и и автоматически там, в течение месяца-двух происходит этот процесс. И высылают обратно документы, диплом, в котором уже стоит печать о том, что ты миш закончил Миштраду-Интеграду... В... Ну, не закончила угу. а твоя степень равна межтраду интеграду в Португалии. То есть вы это делаете, да? Мы, мы это, это уже сделали, сделали мы уже сделали. Да, здесь обычно сталкиваются люди с проблемой получить справку о среднем бале. Здесь эта справка нужна для того, чтобы поступать в интернатуру, потому что распределение на первый год анукумум оно происходит на основании среднего балла по диплому. То есть ты можешь выбрать клиники, в которых ты хочешь учиться. Исходя из того, как у тебя балл. первым выбирают, естественно, те, у кого бал выше. Но обязательно эта справка требуется, без нее признание диплома ну, не имеет смысла для врача. И лично нам очень повезло, потому что у нас маленький факультет, все друг друга знают, угу. просто пришли и сказали, вот дайте нам такую справку, да. напишите там это. Вот, и то". вот это и то, да. да. А, и... То есть у вас есть э, диплом, который подтвердили вы? И следующий ваш шаг, по идее, это вот Анукумун. Следующий шаг был вступление, вступление в орден, в орден Душ Медикуш. Да. А, так, окей, да, это. да. И это мы тоже уже прошли. Для этого нужно было сдать экзамен в орден Душ -медикуш, экзамен португальского языка. Так. Он базируется на... Друзья, подписывайтесь на мой Facebook, Роман Стелл. Там я всегда стараюсь делиться разными интересностями о жизни в Португалии. Интервью между врачом и пациентом тебе показывают видео несколько раз, ты это слушаешь, и должен на основании этого видео написать историю болезни. Okay. После этого тебя принимает комиссия из трех человек, три врача, которые ну, немножко спрашивают тебя, зачем ты здесь, кто ты, что ты в этом видео увидел, что-нибудь расскажешь? Тоже на пациента. португальском. Да, все на португальском, но на самом деле не сложно. Ну, Достаточно... вы, вы сколько уже язык учите? Вы, ты полгода здесь, 11 месяцев. Нет, мы сдали этот экзамен еще, ну я сдала этот экзамен еще год назад, и ага. мы учили полгода практически, да, мы учили язык в Москве с преподавателем. Да. Когда мы приехали, у нас был уровень где-то А2 прошлым летом, Класс. и достаточно было несколько занятий с преподавателем, и собственно я сдала экзамен. Ваня еще немного позвякал, сдал экзамен в этом году, у -у -у. Вот, у -у -у. так что теперь мы уже этот этап тоже оба прошли. А, То есть как в фильмах, я врач пропустите, вы уже можете. Ну, в общем да. Окей. Да можно. Да. Да. Okay. Okay. <laughs> Но фактически работать нельзя, потому что есть еще такая вещь, как автономия, которая получается после года анукумум местными студентами, да, португальскими. Вот. В случае нас мы конкретно будем проходить это анукумум, мы будем получать специальность. Но если человек едет из России из Украины, у него есть опыт работы в течение последних пяти лет, по крайней мере, три года, да, Да, Три да. года в течение последних пяти да. лет это обязательный да, критерий. То можно подавать документы в орден врачей. А то, что вы, например, сейчас здесь находитесь по там студенческой визе, например, да? Вот Вам могут дать э, эту автономию? Автономия <таспорганизм> – это медицинская тема. <таспорганизм> да, да, да. Это чисто <таспорганизм> то, что выдает орден врачей, и он в меня не интересуется. То есть, даже okay. тот же самый экзамен в орден можно сдавать по туристической визе. Okay. Okay. Как мы и делали yeah. оба в итоге. <таспорганизм> Но если дальше ты устраиваешься на работу, конечно, рабочая виза нужна. Здесь <таспорганизм> да. есть такой момент, что есть отдельная статья, э, «Алтамент квалификаты» 122-я, по-моему, статья, э, по которой врачи, имея здесь предложение о контракте на работу, могут... Э, не запрашивайтесь из Москвы, а угу, угу. Ее на месте. На месте да. Вы закончили там университет, э, интер, э, интернатуру. Ординатуру, ординатуру да, ординатуру, я. И это приравняли как к шести годам учебы здесь. Сейчас вы уже получили э, седлу, э, медику. Э, то есть у вас есть номер лицензия. Uh -huh. э, ваш план следующий ⁇ это поступать на, на Да. Надо сдавать экзамены. Надо сдавать экзамены. 16 ноября я сдаю экзамен. <laughs> Уже совсем скоро. Экзамен да, сдается по пока что по, по американскому учебнику Харрисона, в общем широко известно во всем мире, учебнику по внутренним болезням. В будущем да. они хотят сделать клинические задачи, чтобы оценивать не только память, но и Окей, okay. окей. Okay. Вот. Поэтому для тех, кто только планирует, нужно учитывать, что экзамен... Будет меняться в ближайшие годы. То есть ты, ты сдашь экзамен? Ну, мы да. все верим в это. Да, 16 числа. И что дальше произойдет? Дальше э, я заключаю контракт с э, Министерством Здравоохранения э, о том, что я прохожу здесь интернатуру. И со 2 января я выхожу на работу, учебу. То есть, угу. анукум умночная в госпитале по выбору. У меня, поскольку балл 18 по местной шкале, это да, максимальный практически максимальный балл, я могу выбрать любой госпиталь, какой хочу. И Класс. год я учусь в Анну а, при этом получаю зарплату 1200 евро, а, получаю кучу полезных навыков, да. кучу знаний, вот, и потом, собственно, право на работу в приемном отделении. Какое легальное основание вашего пребывания здесь сейчас? Оно да. есть или нет? Есть. Да. Это важный момент, на самом деле, потому что к моменту сдачи экзамена в интернатуру, вот этот, который будет 16 числа, даже чуть-чуть пораньше, скажем так, к октябрю, да. нужно уже иметь э, разрешение на работу. То есть, это либо должна быть рабочая виза с правом, соответственно, на получение вида на жительство, либо вид на жительство с обязательным разрешением на работу. Потому что это в данном случае, например, э, она въезжала как студент, соответственно, да. местного вуза, по студенческой визе потом с обменом на резиденцию в ней написано что работать только с разрешения СЭФ И да все слышно. я понял поэтому обязательный пункт поменять эту титул для резиденции на другую где будет написано может работать по сути это самая большая сложность как оказалось то есть сдать все эти экзамены это дело времени терпения подготовки да, да. А вот именно легализоваться э, до еще сдачи этого экзамена, да, фактически до получения возможности работы здесь, это самое сложное. То есть у тебя есть резиденция с правом работы сейчас? Сейчас есть, да. Я уже ее получила буквально где-то пару недель назад. Я так, понял, я так понял, что вы по туристическим визам здесь были? Но Лена уже... Мы первый раз приезжали по туристической визе сдавать экзамен в врачей. Окей. Okay. После этого мы выяснили, что по туристической визе сдавать следующий экзамен на интернатуру мы не можем. Да. Yeah. Мы уехали в Москву и стали искать варианты, собственно, как, как получить разрешение на работу. Okay. И есть несколько путей. В нашем случае получилось как. Я стал искать варианты обучения здесь, получения студенческой визы, потому что я знала, что в дальнейшем студенческую можно... Ну, Поверх студенческой визы можно получить разрешение на работу. Да, да. Поэтому я нашла магистратуру, которая мне показалась интересной. Я поступила в магистратуру по физиотерапии. Но на самом деле здесь это совершенно отдельное образование, потому что физиотерапевт учатся так же, как и врачи, 6 лет. И, фактически, работать с физиотерапевтом только после магистратуры нельзя. То есть mm -hmm. Это чисто мой личный интерес. Тем, кто будет приезжать таким способом, я советую искать магистратуру по медицине, потому mm -hmm. что здесь она реально есть. И если, например, были какие-то научные работы у человека в Москве, в России, в Украине, по, например, неврологии, по онкологии, по кардиоваскулярной системе, здесь это очень востребовано можно через интернет подать заявку, отправить все документы, пройти интервью через Skype и поступить, по сути, в магистратуру двухлетнюю, медицинского направления, сделать исследование, у вас будет все. как бы И легализация, и тема, которая uh -huh. потом в дальнейшем от, будет отражена у вас в резюме, в СВ. Это ну, всегда преимущество, да когда есть какая-то научная работа у врача. Окей. Okay, то есть вы ты прилетела по, получила визу студенческую, прилетела, поменяла ее на студенческую резиденцию. А да. как студенческую резиденцию поменять на резиденцию с правом работы? Для этого нужен э, контракт или хотя бы предложение на работу. Так. Но э, в моем случае я не искала возможность работать с врачом, потому что да. у меня нет специальности. Да. И я просто нашла подработку, куда меня были готовы взять. В принципе, со студенческой визой это не так сложно, да. как с туристической. И я уже знала португальский язык. И если есть хотя бы предложение о работе, то можно... Любое. ...документы. Да, то, в документ... кафе? Да. Условно в кафе. Но есть нюансы тоже. Тут зависит все от ситуации местной. Например, у нас здесь сигуранс-социал, который, номер который нужно получить страх, да? Да, к этому делу запросил не, не обещание контракта, а уже прямо контракт. Да, да. Но это все очень индивидуально, на самом деле. Да. Потому да, что да. разные работники. И одни говорят одно, другие другое. Да, да. Это все можно только на практике понять, да. как, как будет на самом деле у вас. Ты разговариваешь с секретарем, потом это отправляется к, к функционарию, который принимает решение. У них свое в голове. Да, да. Тут да. будет путь у каждого свой. Отлично. Здесь самое главное, что э, не должен совпадать график работы с графиком учебы. Да, да. Потому что Разрешение на работу сегодня выдает только при условии, что основное основная суть вашего пребывания в стране ⁇ это учеба, есть да. студенческая резиденция. То есть в контракте учить. просто должно быть указано, что, Именно. условно, оно не совпадает с графиком учебы. Да, нужно да. предоставить документы из университета с расписанием, да. и в контракте о работе должно быть... Классно. Описано, как ты будешь работать? Классно. Ну, ваша очень классная история. То есть это можно делать не только медикам, по идее. В общем, да. это да. все да. можно делать, да. да. Круто. Это реально рабочий вариант, который, да, пока тут-то, -ту -ту, все. Ты сказала, Лен, что, Ваня, ты где-то работаешь с врачом. Да, у меня немножко история отличается, потому что я к моменту сдачи экзамена еще не имел титул до резиденции. Мы подавались на воссоединение семьи. Да. Наверное, я не советую подаваться на воссоединение так. семьи, потому что это долгий процесс. Правда, к сожалению, ну, как можно прочитать на Фейсбуке, есть очень много историй, где это длится месяцами, годами. Да, да, да. Вот, и это действительно занимает... Полгода Довольно таки стабильно ну, в, больше, в больших городах Сначала дождаться резиденции. да резиденции да, да, да. В общем, я не советую идти этим путем Ищите какие-то Поэтому ты варианты. не сдаешь экзамен 16 числа Да, да? я просто не успел получить да. к этому моменту карточку Они мне сказали, извините, сеньор Доутор, но да. не успеваете Но это не беда, потому что, на самом деле, как показывает опять же опыт коллег Можно искать места, которые заинтересованы Я, например, попал э, в частную клинику а, ну, частную поликлинику, скажем так, да. то есть, амбулаторный прием, а, где а, в общем-то на основании уже седула имеющейся, то есть а, лицензии врача можно работать, например, медику-дотерабалю, как это делаю сейчас я. И вот. ты уже зарабатываешь, можешь зарабатывать деньги? В общем-то, да. Первая зарплата еще ну, не получены, поэтому хвататься не буду. Да. Вот. Но в общем, при том, что в общем, зарплата может быть очень хорошей. Для Отлично. российских врачей приличной. Я прям это заявляю с уверенностью. Но а. есть момент. Моя работа сейчас – это оказание услуг. Да. Это немножко отличается от типового контракта, по которому ты можешь запрашивать рабочую визу и резиденцию на да. этом основании. Это немножко другая история. Но в случае того, о чем говорила Лена, вот эта самая 122 статья «Альтамент квалификада. Этим путем можно пользоваться. То есть сначала найти работу уже здесь, по приезду, по, рабочей, по туристической даже да. визе. Найти здесь предложение работы. Медикам. Медикам, да. да. Э -э -э открыть свое ИП, Ативидат. И уже на этом основании отсюда непосредственно запросить вид на жительство, с которым дальше, соответственно, у тебя все И не ли, надо все возвращаться домой, да. да. Супер. Вы, кроме всего того, что вы делаете сейчас, вы еще ведете блог который называется ⁇ Ленивый блок да. ⁇ Почему он ленивый и что можно найти в нем, кому он интересен, может быть, и полезен? <свят> Название пошло от, э, от нашей свадьбы. Э... Мы, собственно, недавно, сколько, полтора, полтора года назад, да, где-то женились. И решили, что нужно какой какой-то логотип, поскольку мы да. праздновали за городом, чтобы был указатель для всех, куда идти. Мы составили из двух имен. Лена, начало, да, ага. название ленивый, и Иван, продолжение. И у нас была ленивая свадьба. Да. А после этого, когда мы решили создать блог, в общем, название как-то придумалось Класс. уже само собой. Ленивый Класс. блог. Хотя, да. на самом деле, он... Совсем не ленивый. В блоге вы описываете свой путь легализации, путь подтверждения диплома. В блоге все довольно-таки подробно, потому что мы там пишем конкретно какие статьи, какие документы. Ссылки на наши сайты. Примеры, как мы делали, например, ту же самую справку о среднем бале, там прямо текст можно взять на то, что хочешь. В основном это, конечно, блог для врачей, которые хотят переехать и здесь работать с врачами, но там есть и другая информация, есть просто история про наши поездки, какие-то рецепты. И, в общем, полезная информация для, в принципе любого переезжающего в Португалию человека, например, как получить право, как заменить российские права на португальские. Да, да. как, например, в как обстоят дела с арендой, где покупать продукты. Ну, такие бытовые вещи тоже, да. Ну По мере возможности наполняемся, но, в общем-то, уже база есть неплохая. Ребята, у меня есть э, такая традиция задавать вопрос следующему гостю. Я хочу, чтобы вы задали вопрос следующему гостю э, моего видео. А это будет гид в Порто, Светлана Коклягина. Вот. Задайте, пожалуйста, вопрос гиду в порта Мы, насколько знаем, Светлана занимается вопросами Портвейна и... Будет да. экскурсии по долине реки Доу. Да, и долина реки -дору, поэтому... Это действительно очень такой полезный контент для тех будет, кто, кто планирует сюда путешествие, например, или кто хочет ознакомиться с Портвейном. Вот, Светлана, мы просим вас рассказать про разные виды Портвейна и как человек может... Прежде чем прийти уже сюда в погреба с вами, например, э, как он может выбрать для себя подходящий букет, что ему может потенциально понравиться. То есть основные виды портвейна – белый, руби, тауни. Наверное, okay. вот так. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо Подписывайтесь на канал Романа. И ставьте, конечно же, лайки.